Медиагруппа «Авангард» представляет. В рамках компании «Позит есть подразделение, эксперт центр который я возглавляю, которое как раз и занимается вопросами дефенса, то есть вопросами расследования инцидентов, реагирования на инцидентов. Инцидент-респонс и также threat intelligence, И наша основная задача понимать, как действуют злоумышленники сейчас, как они действуют во время своих атак, что они делают во время своих атак, и потом попытаться это переложить в наши продукты, потому что мы в первую очередь вендор, компания, которая производит продукты в области информационной безопасности, для того, чтобы они злоумышленников обнаруживали быстрее, лучше и качественнее. Какова реальность на текущий момент? Мы введем свою статистику по количеству уникальных киберинцидентов, которые происходят на территории России, СНГ, мира. И, к сожалению, эта статистика, она очень печальная. Инцидентов из года в год, из месяца в месяц, каждый день становится все больше и больше. И это реальность на текущий момент там, каждого безопасника. Если еще несколько лет тому назад там, ну, не несколько, там, лет десять тому назад мало кто из сотрудников информационной безопасности мог сказать, что «Ой, я видел действительно реальный инцидент у себя в инфраструктуре, а только по слухам слышал, что этот инцидент, вызванный внешним злоумышленником, был где-то там далеко, то сейчас это все, к сожалению, не так. Инцидентов много, их становится все больше и больше». Поэтому, в принципе, какое бы направление развития в области информационной безопасности вы не выбрали, потому что информационная безопасность она очень такая обширная, большая, можно писать там модели угроз, различные нормативные документы внутри организации, там парольные политики и прочее-прочее, можно заниматься пентестами, анализами вредоносного программного обеспечения, но тем не менее так или иначе общее понимание того, что инциденты бывают и на них надо правильно реагировать, оно должно быть у всех. В принципе, у инцидентов есть жизненный цикл понятный, да. Вспоминая там Суворова, этот жизненный цикл инцидентов начинается там в лучших его повествованиях, потому что там тяжело в учении легко в бою. Поэтому к каждому инциденту желательно всегда заранее подготовиться. Одним из самых основных этапов подготовки к тому, какие инциденты могут случиться в организациях, где вы работаете, это понимание того, а что может стать злоумышленнику интересно в вашей организации? Ну, раз мы на форуме, который посвящен финансам, давайте попробуем подумать, там, что злоумышленнику может быть интересно в банке. У кого какие идеи? Да что ж такое-то, а? Все, в банке больше ничего ценного нет, только персональные данные. Вот, наверное, деньги. Деньги – это все самое ценное, что есть в банке. Персональные данные можно взять... В салоне красоты, куда вы записываетесь, оформляете карточку скидок, в автомобильном салоне, в Старбаксе вы тоже заполняете анкету и там указываете свои персональные данные. Поэтому нет, если нужны персональные данные, то в банк, я, вот лично я как злоумышленник бы туда, я им не являюсь, я бы туда полез бы в самую последнюю очередь. Вот. То есть те злоумышленники, которые целенаправленно пытаются попасть в банки, они в первую очередь туда попа пытаются попасть за деньгами. А, хорошо, а если я какое-нибудь предприятие в области металлургии, а, что у меня может интересовать злоумышленника? Я завод большой, крупный, плавлю сталь и лью трубы. да, хорошая идея. Шпионаж. А СуТП? А СуТП? С какой целью? Ну, примерно диверсию. Диверсию. Ну да, то есть возможно. То есть техногенную катастрофу какую-нибудь, да, там остановить производство, остановить бизнес и так далее. Да, это тоже возможно. Ну, и может быть еще тоже деньги, да. То есть, если это крупная какая-нибудь организация, у нее большие положительные счета. В принципе, мы это на практике тоже видим, то, что. Зачастую злоумышленники попытаются попасть в крупные организации, у которых большой положительный баланс на счетах, потому что у них тоже можно украсть деньги. Соответственно, поняв на подготовительном этапе, куда злоумышленник пробует попасть, соответственно, и надо выстраивать систему защиты так, чтобы вовремя его выявить. Потом дальше, когда вы его вовремя выявили именно на подступах к тем системам, которые его интересуют, вовремя локализовать инцидент, ликвидировать этот инцидент провести работы по восстановлению инфраструктуры, чтобы этот инцидент не повторился, и там извлечь опыт, как вообще глобально поменять систему ИБ, чтобы таких инцидентов больше не было. Существует там колоссальное количество средств защиты, оно там для трафика, для инфраструктуры, для конечных армов пользователей и так далее. Но тем не менее... Зачастую случаются инциденты, когда все-таки необходимо прийти непосредственно на машину, на которой случился этот инцидент. Ну, там на арм бухгалтера, который открыл бессовестное фишинговое письмо, либо там на арм Ичара, потому что всем HR, в соответствии с должностной инструкцией, прописано открывать файлы, которые называются резюме на вакансию такую-то. И понять, что же там произошло, потому что зачастую все средства защиты. Информация, которая установлена, они что-то ловят, но полной картинки могут не давать да? в силу разных сил. Что-то не внедрено, что-то функционирует не так, либо что-то не мониторится. Поэтому приходится анализировать непосредственно э, саму рабочую машину, на которой случился инцидент. У меня, собственно говоря, вопрос: что, по вашему мнению, э, приходится анализировать там, чаще всего во время инцидента на самой рабочей машине? Так сказать, какие форензик-артефакты чаще всего приходится анализировать. Хороший вариант, еще варианты. А что вы будете в реестре смотреть? Реестр он такой большой на самом деле. Последние изменения. Ой, Windows в реестр каждый раз столько всего пишет. Там же веток еще колоссальное количество. Реестр еще и в разных местах лежит. Еще варианты. Так, я все-таки буду просить некоторым людям пересмотреть результаты последней сессии. Которые уткнулись в ноутбук и делают вид, что ничего не слышат. Ладно. Очень часто много ответа, э, очень много ответов на вопросы дает анализ оперативной памяти. То есть э, можно прийти, снять дамп оперативной памяти, и посмотреть, что же на самом деле происходило в этот момент на машине, что там было запущено, как оно функционировало и так далее. Почему дамп оперативной памяти, он очень интересен, потому что злоумышленники понимают, что их детектируют в различной стадии проведения ими атак, и атаки, бесфайловые, бестелесные атаки, они уже, ну, грубо говоря, там практически норма. Да? То есть они встречаются очень и очень часто. И, в принципе, без вот, как бы оперативной памяти, без артефактов из оперативной памяти ничего понять обычно не удается. Здесь, допустим, приведен артефакт, который мы обнаружили при расследовании одного из инцидентов. Злоумышленник взломал, это была линуксовая машина, взломал линуксовую машину, и дальше, находясь там, в, ну, грубо говоря, там в, в, в, из оперативной... Ну, там, грубо говоря, в командном интерпретаторе, там в оперативной памяти мы обнаружили, как он дальше э, загружал э, вредоносное программное обеспечение на эту машину там со своего подконтрольного э, сервера. То есть такие артефакты, их вот прям можно обнаружить на живую в оперативной памяти. Дальше есть, но чем анализировать, да, Большое количество раз, различного программного обеспечения, все это можно там, э, большинство из этого можно скачать, оно имеет там триальные домоверсии либо вообще бесплатные. А, хотя бы просто попробуйте снять дамп оперативной памяти со своего ноутбука посмотреть, что там и как, в каком виде оно представляется. Да. А если после работы программы машина перезагружается? Значит, меня... Ну да, все, дамп уже не поможет. Поэтому это должно быть предусмотрено в процедурах реагирования на инцидент, что для определенных типов инцидентов перезагружать машину ни в коем случае не, рекоменду... не рекомендуется. А -а -а. Вопрос: А если машина виртуальная, есть какой-нибудь способ, который облегчит работу с оперативной памятью? Прям обязательно заморозить? Еще варианты: Это виртуальная машина, соответственно, на файловой системе. Вот всегда есть файлик, который а, соответствует. Образу, сурому образу оперативной памяти этой виртуальной машины. То есть, если вы обращали внимание, если когда ну там создавали виртуальную машину, заходили смотрели, там создается много разных файликов. Один файлик это сам жесткий диск этой виртуальной машины, и также создаются файлики, которые соответствуют оперативной памяти. То есть, если машина виртуальная, инцидент произошел в виртуальной машине, в принципе, можно в самой операционном не снимать. Вот. Соответствующий файлик с соответствующим расширением скопировали, и будет получен результат. Так, кто какие еще форенсик артефакты знает, которые могут помочь при расследовании инцидентов и натолкнуть на интересные мысли? Ладно, не буду мучить. Есть такое понятие в Windows, Amcache, um Recent File Cache. Кто-нибудь слышал, что это такое? Точно снизить. Это специальный механизм, который, грубо говоря, там связан с двумя вещами. То есть это последние открытые файлы и плюс еще режим там со совместимости с механизмом совместимости. Расположен он там в двух разных местах в зависимости от версии операционной системы. Ну и дальше я привел там инструментарий, который там в большинстве случаев бесплатный которым можно попробовать эти файлики открыть и посмотреть. Чем этот кэш интересен? Этот кэш интересен тем, что в нем хранится информация о том, какие процессы запускались в операционной системе. И причем хранится путь, дата, а самое главное хранится хэш. Причем этого файла уже может не быть на самом жестком диске, а информация о том, что он запускался, нет. Соответственно, если мы имеем дело там допустим с работы какого-нибудь вредоносного программного обеспечения, ну там хороший кейс, да, то есть вот посмотрели из такой-то директории что-то запускалось, вот вот такой вот хэш, дальше пошли по публичным базам по хэшу, пошли поискали что это за тип файла, вредонос, не вредонос, вирус Total, AnyRun и так далее и так далее. Здесь приведем пример, здесь злоумышленник там запускал PSXZ и дальше с помощью там выполнял ряд команд там на самой машине. Так, следующий артефакт. Двинемся дальше. Есть еще очень сильно похожий механизм Shim -cash, Cash. Он уже хранится в реестре. Да, то есть это там определенные ветки реестра. И в нем можно тоже почерпнуть дополнительную информацию о том, что когда запускалось. Это тоже механизм Обеспечение совместимости версии операционной системы Windows. Так, еще что. Кто а, кто-то, нет, не называли. Диски. Странно, что никто не вспомнил про анализ самого диска. Операционная система, если мы там... Ну, существуют различные файловые системы. Вот у нас там, как вы знаете, все пишется на диске. Ну, там диски бывают разные. Здесь там приведен пример, там... Магнитного бывает SSD, но всегда там бывает файловая система. Что полезного есть в файловой системе МТФС? Кто знает? Что может помочь при расследовании инцидентов? Есть таблица, называется MFT. Слышали о такой? Я надеюсь, что да. Значит, это, соответственно, таблица MFT, в которой записывается информация о всех файлах, которые так или иначе были записаны в этой файловой системе соответственно это то место где можно посмотреть был ли этот файл когда он там был создан модифицирован то есть он там имеет определенные метки плюс еще дополнительно есть информация о его местоположение соответственно в файловой системе при, особенность МФТ в том, что там при удалении файловой системы э, значение помещается как на удаление, а сами записи не перезатираются, а Перезатирается спустя некоторое время, это не всегда. И поэтому в принципе э, очень много информации оттуда можно получить, даже если злоумышленник опять же там, удалил файл и прочее. То есть здесь там приведен пример: злоумышленник э, копировал там файл э, mimic 1 а дальше он там его запускал, соответственно. Ну, там в предыдущих артефактах мы там поняли, что он его запускал. А здесь это там было понятно, где он лежал. Там его восстановили. Это действительно оказался там файл мимикация. Вот. И, собственно говоря, было понятно, что там лежало и что он там делал. А, так. Еще какие-нибудь варианты есть? Нет. Ладно. Есть jump list. Это тоже один из механизмов операционной системы Windows, который отвечает за наиболее часто открываемые приложения, которые запускаются в операционной системе. Вот так вот выглядит структура данных Jump листа, и в принципе это тоже результаты анализов там одного из инцидентов. Злоумышленник скомпрометировал сервер который располагался на периметре и дальше перемещаясь вовнутрь организации а -а -а -а, с этого скомпрометированного периметрового сервера он использовал а -а -а, rdp то есть здесь вот явно видно то есть можно было отследить а -а -а -а, цепочку того как он с этого сервера в какой момент времени вот запускал rdp и на какой пишник он дальше во внутрь инфраструктуры коннектился соответственно вот по таким вот Артефактом можно восстановить горизонтальное перемещение злоумышленника внутри инфраструктуры, если это никто из средств защиты дополнительно не задетектировал, или если соответствующие логи не велись. Вот. Размеры всех этих файлов в последних версиях операционной системы Windows довольно большие, где-то там 1024 записи, где-то там больше, и, соответственно, то количество информации, которое можно обнаружить, на компьютере, оно там ну, иногда поражает на самом деле, потому что по некоторым фалензик-артефактам э, э, удается ну, там, восстановить информацию о том, какие исполняемые файлы запускались ну, там, 3 года тому назад на компьютере, 4 года тому назад на компьютере. И это довольно мощный инструментарий, при восстановлении истории компрометации каких-то машин и действий злоумышленников в инфраструктуре. Я вкратце пробежался, надеюсь, вам было интересно. Может быть, когда-нибудь об этом вспомните, когда с этим столкнетесь.